доброго солнца тебе и добрых вестей тебе, уважаемый зритель. Здравствуйте. Многие автолюбители знают, как влияет исправность электрооборудования на состояние автомобиля, и возможно попадали в ситуации, когда из-за подсевшего аккумулятора возникали неприятные ситуации с непредвиденными последствиями. А представь, когда такое происходит в дороге вдалеке от населенной местности. Ровная дорога ни одного проезжающего автомобиля или другой техники. Одним словом, никого, кто мог бы помочь. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, автолюбители приобретают или самостоятельно собирают зарядное устройство для аккумуляторной батареи, проводят ее своевременное обслуживание, а если необходимо, то и ремонт. Ты мне читаешь лекцию? Нет, не читаю, но ты. Послушай, это классическая схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора и состоит она из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора тока. Подобных устройств очень много. Это проволочный гасящий резистор. Выполнены из пяти секций, в каждой из которых имеются по треве ткани хромовой проволоки, намотаны на керамическую трубку. Это мне ни о чем не говорит. Тогда слушай. От каждой секции выполнен отвод для подключения к щеточному переключателю. Выполняющего роль ступенчатого регулятора тока. А в чем же уникальность этого зарядного устройства? Оно не уникально, нет, и схема его простая. Устройство интересно тем, что оно служило не один десяток лет, а сейчас ремонтируется впервые. Мы заменили нехромовую проволоку на резисторе и установили хомуты червячного типа, которые плотно фиксируют каждую секцию. Отводы от каждой секции к переключателю выполнили болтовыми соединениями. А на пайке не будет проще? Уж лучше контактной сваркой, если у тебя возник такой вопрос. Но это будет сложнее и более проблематичней. К тому же хочу тебе напомнить. Что мы ремонтируем самыми простыми и доступными средствами. Соединение пайкой медного и нехромового провода ненадежное. К тому же через резистор будет протекать электрический ток разной величины с выделением тепла. И тут необходимо наиболее надежное соединение. Теперь понятно. А для чего на панели установили стрелочный прибор? Это два в одном. Вольтметр и амперметр. На панели также есть и тумблер который переводит этот прибор в режим измерения тока или в режим измерения напряжения. Контроль напряжения на клеммах подключенного аккумулятора можно проводить в режиме зарядки и при выключенном зарядном устройстве, а величину зарядного тока прибор покажет нам в зависимости от установленного положения контактной щетки переключателя. Проще скажу, что переключатель меняет количество подключаемых в цепь секции гасящего резистора. Каждая секция – это дополнительное электрическое сопротивление. Больше введенных в электрическую цепь будет секций. Меньший зарядный ток будет проходить по этой цепи. Покажи, пожалуйста, как подключается этот измерительный прибор. С виду все кажется сложным, а по схеме – все очень просто. В верхнем положении контактов тумблера прибор показывает ток в зарядной цепи. В таком режиме прибор подключается параллельно измерительному шунту, а в нижнем прибор покажет нам величину напряжения на клеммах аккумулятора. Вот так все просто и доступно. Ты упустил кое-что? Упустил что? Не рассказал о шунте. Да, бывает. Исправлюсь. Отвечу простыми словами. Шунт – это отрезок твердой манганиновой проволоки длиной около 4 сантиметров и диаметром около 3 мм. Он пропускает весь электрический ток через себя, тем самым защищает чувствительный измерительный прибор от повреждения. А почему манганиновой? Потому что это медно-никелевый сплав с большим электрическим сопротивлением. В зарядном устройстве 4-сантиметровый отрезок манганиновой проволоки имеет определенное электрическое сопротивление. При прохождении через него электрического тока, на его концах можно снять незначительное напряжение, величиной достаточной для отклонения стрелки прибора по измерительной шкале. Это так, в общих чертах. Ты говоришь об электрическом токе. А как он появляется? Электрический ток возникнет только при замкнутой действующей цепи. Но он никогда не появится, если к цепи не подключат источник электроэнергии. А он есть в этом устройстве? В схеме устройства присутствует обычный сетевой трансформатор, который первичной обмоткой подключен к внешней электрической сети. Его вторичная обмотка понижающая, и выдает уже низкое напряжение, которое поступает на двухполупериодный выпрямительный мост, собранный по схеме гряца на четырех кремниевых диодах. Выпрямленное напряжение с выпрямительного моста через гасящий резистор и амперметра поступает на клем аккумулятора. Как только цепь, состоящая из последовательно соединенных элементов замкнется, то при наличии в первичной обмотке трансформатора напряжения во вторичной цепи образованной последовательными элементами, потечет электрический ток. Вот теперь мне кое-что понятно. Надеюсь. Сейчас мы проверим, как работает зарядное устройство во всех режимах. Испытываемый аккумулятор немного подсевший, поэтому в положении переключателя для минимального тока заряда прибор показывает 3 ампера. Я вижу, устройство работает. Нему же можно заряжать аккумуляторы? Конечно, работает. Ведь это устройство еще и советских времен. Понятно. Спасибо за информацию. Обращайся. Непременно. До свидания. До встречи на нашем канале. Пока-пока.